Доброго времени, дорогие зрители этого видео! С вами Дарья Пехичук и со мной вместе обзор каталога номер 17 от компании Faberlic, который будет действовать с 26 ноября по 9 декабря. Заметьте, что каталог идет двухнедельный, и нам нужно к нему основательно подготовиться. Коллекция подарков вас ждет в нем, красивые решения для самых любимых. И, конечно, встречайте Новый год с новым ультрамодным ароматом. Увай Олет – цветочно-фруктовый аромат. В 17-м каталоге она доступна вам со скидкой 50%. Яркий аромат посвящен трендовому и эффектному ультрафиолетовому цвету. Он несет в себе дух оригинальности, и навеет мысли о далеких космических мирах. Дерзкий и манящий аромат подчеркивает твою индивидуальность и притягивает восхищенные взгляды. На следующих страницах мы видим, что компания Faberlic нас радует купонами зимние скидки 50%. Шопинг с удовольствием. Закажите и оплатите на сумму от 999 рублей по данному каталогу только по 17 и получите один зимний купон за каждые 999 рублей это в россии на скидку 50 процентов парфюмирно-косметическую продукцию и косметику для дома из каталога номер один следующее нас встречает новинки экспериментировать с макияжем Каждый день. Здесь очень всего много интересного. Попробуйте новинку со скидкой 40%. Набор для макияжа волшебное преображение, 4 оттенка теней, матовые и перламутровые для создания дневного и вечернего макияжа. Универсальный оттенок румян визуально освежает лицо. Универсальный светлый оттенок пудры для выравнивания тона лица и фиксации макияжа. Это как раз новинка, где собрано все самое необходимое для макияжа. Оформлена праздничным дизайном и прекрасно подойдет для подарка. Улыбаться новому дню и чаще говорить родным «Я тебя люблю». Увлажняющая одногубная помада, бонус за покупки. Любой оттенок всего за 159 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Рублей. Следующие зимние скидки – это бонусы за покупку. Любая тушь всего за 169 рублей. При покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Следующие встречают нас новинки. Любые два продукта по специальной цене. Акция действует на всю линеечку. Следующие новинки от серии «Зима». «Радоваться зиме, как ребенок». Очень красивые фигурные туалетное мыло. Защитный крем для лица, для рук, бальзам для губ. И позвольте себе быть чуточку смешной. Наши новинки – это тапочки женские. Три вида мы здесь видим. Далее носки, перчатки. Носки с мягкой широкой резинкой и махровые внутри согреют холодными зимними вечерами. Мы видим разные всевозможные и рисунки, и цвета. Очень интересные, классные аксессуары. Следующие новинки это плед двухсторонний. Обратите внимание, с одной стороны красный, с другой стороны белый. Далее подушка декоративная, есть как красная, так и белая. Новогодние наклейки, есть белые и цветные. Обустраиваем нашу красивую царицу нового года, елку. Гирлянды декоративной, есть два размера, 3 метра и 5 метров, макушка. Елочная, сосульки есть елочные, три цвета, шар елочный, двух размеров 8 и 6 сантиметров и три цветовых решения: белый, красный и прозрачный. Следующее, что еще подготовила компания Faberlic для Нового года: здесь набор тканевых салфеток, наборы бумажных салфеток вы найдете. Далее полотенце кухонное из микрофибры. Свечи декоративные, подсвечники и свечи ароматизированные. Собрать семью за праздничным столом. Посмотрите, как очень красиво выглядит, конечно же, посуда из фарфора. Наши новинки. Тарелки в зимнем дизайне придадут праздничному столу особый шик. Здесь вы найдете как скатерти, так и тарелки салатники разных размеров, блюдо овальное, также банки для хранения сыпучих продуктов, разные размеры, форму для выпечки, подставку подложки, чайник заварочный, сахарную, чайную пару, далее наша новинка, печенье песочное с предсказанием, Бонусы покупку можно приобрести всего за 299 рублей при покупке по каталогу на сумму от 299 рублей. Представьте, как здорово и классно будет открыть данную коробочку в семейном кругу и, конечно же, узнать свое предсказание. Следующие наши новинки, которые не обходятся ни один Новый год, от символов, символ года, забавные, мягкая игрушка, далее магнитик, стеклянная свинка есть, и, конечно же, календари. Не забывайте их приобрести, подарить своим клиентам и порадовать себя также новым календариком на 2019 год. Оформите, конечно, красиво ваш подарок вашим близким, родным, знакомым, коллегам. Это будет очень актуально. Далее начинаются наборы подарочных упаковках по хорошим ценам от компании Фаберлик. Очень классно, что наборчики выглядят в подарочных упаковках. Новинок очень много. Вы здесь можете найти все, что угодно. Как и э, уходовые линейки за лицом, так и парфюм. Мужская, женская линейка. Много очень красивых новиночек. Сейчас уже пошли наборчики просто без э, подарочных упаковок бонусы за покупки обращайте также на них внимание очень актуальные очень много интересных скидок 50 40 60 процентов бонусы за покупки на ароматы также парные ароматы в наборе по очень приятным ценам акции на ароматы классные также начинается коллекция для мужчин уход за мужчинами как пена для бритья так и полностью линейки, мы видим, что они идут со скидками. Скидки очень хорошие, двухнедельный каталог, это вот шиковый каталог по скидкам. Любой аромат, 50% скидка. Не забывайте порадовать всех-всех близких приятными сюрпризами. Далее начинается искусство макияжа, декоративная линейка, линейка секрет стори очень благородная классная линейка губные помады тушь тональные основы все все здесь найдете все можете посмотреть следующая новинка это косметичка цветы три размера есть большая средняя маленькая обратите внимание очень оригинальная интересная все подберете для себя следующая наша недавнешняя новинка линейку которая представляет Елена Темникова, здесь жидкая помада для губ, матовый металлик, жидкие тени для век, галактическое путешествие. Тренды 2019 года, сияние, сатиновая губная помада, пудра, все по декоративной косметике. Следующая новинка это наши карандаши для бровей, блеск для губ. Много всего интересного. Лаки для ногтей, бонусы за покупки вас ждут. Бонусы за покупки. нагубные помады, скидки 50% на пудру тональные основы, базу под макияж, искусство макияжа для ваших рук, линейка. Beauty бокс, который представляет Маша Вэй, наши новинки, это помада-бальзам для губ, очень интересный дизайн и 5 классных оттенков. Блеск для губ по бонусу за покупки, тушь для ресниц по хорошей цене, любая палета для теней, любые два оттенка лака идут со скидкой, ароматы, скидки 65%. Уход за вашей кожей начинается, линейка Beauty Love, 15 минут и вы будете готовы, кожа без морщинок мгновенно, возможно с нашей новинкой 3D филлер для заполнения морщин, комфортная текстура, оптический эффект разглаживания. Следующие продукты данной линейки, очень много всего интересного, линейка действительно шикарная. Следующая новинка это маска детокс для лица с древесным углем. Древесный уголь содержит, абсорбирует поверхностные загрязнения, избыток кожного жира и глубоко очищает поры. Далее активизирует процесс глобальной детоксикации внутри клеток кожи насыщает кожу кислородом, активизирует процесс обновления клеток. Следующая линейка – это серия Platinum 30 с плюсом на основе активного комплекса из платины. Серия «Аквасмарт» на основе креатина и ламинарии 20 с плюсом. Серия «Пролексир» на основе гиалуроновой кислоты 30 с плюсом. Линейка Гардерика на основе стволовых клеток гортеней 40 с плюсом. Серия Реноваж на основе 5 активных пептидов 50 с плюсом. Кислородное сияние для всех типов кожи. Линейка Оксиологи. Кислородный баланс для жирной комбинированной кожи. Кислородное увлажнение для всех типов кожи кислородное питание для нормальной сухой кожи, легендарный кислород, кислородное дыхание, активатор молодости Линейка «Эксперт-скин-активатор» представляет данную серию Елена Летучая. Есть три этапа. Первый этап – это «Активатор восстановления» второй активатор эластичность, третий активатор лифтинг и дополнительное каскадное увлажнение. Следующая линейка это серия эксперт, домашняя альтернатива салонным процедурам. Только инновационные формулы, программный подход, видимый результат. Есть программа молодость и упругость кожи, Сияние и обновление кожи, эффектное осветление кожи, программа «Красивые глазки», программа «Идеальное тело», серия «Эксперт фарма. эффектное решение против окне «Комфорт для чувствительной кожи», серия «Ультраклеан специальный уход для жирной и проблемной кожи. 13 с плюсом, склонны к появлению несовершенств. Серия Вербена 30 с плюсом, всегда цветущий вид, ежедневный уход за кожей с комплексом, полученный из Вербены для борьбы с возрастными изменениями. Линейка Ботаника, также идет по возрастам, 20 с плюсом, глубокое увлажнение и защита молодости кожи. 40 с плюсом – восстановление, упругость кожи. Обратите внимание на хорошие акции. 30 с плюсом – тонус и энергия кожи. 50 с плюсом – глубокое питание и моделирование вала лица. 60 с плюсом – коррекция глубоких морщин и защита кожи. Очищение кожи на основе природных компонентов подходит для всех типов кожи следующее это конечно витаминные маски уход за руками также бонус суперцены уход за вашими ногами серия эксперт пама для тех кто ведет активный образ жизни скорая помощь для ваших ног линейка для ухода за депиляцией итак начинается линейка спа ухода спа Дары мая и секрет Клеопатры. Линейка Крем. Любые два продукта по специальной цене. Жидкое мыло, твердое мыло по хорошим ценам. Время роскоши красоты. Вкусная линейка. Beauty Love. Время сладких воспоминаний. Бьюти-кафе. Суперценная – 49 рублей. Витамания – 69 рублей. Время для двоих. Утонуть в объятиях любимого. Дезодоранты. Эксперт Парма свежий в течение всего дня. Всегда свежее дыхание. Все для ухода за полостью рта. Уход за волосами. Краска для волос. Шампунь, бальзам питательный, восстанавливающий. С Новым годом. А в Новый год с новым цветом волос. Технология Ультраблонд. Добавь в краску обязательно капсулы для ухода за волосами. Шампуни, бальзамы, кондиционеры, спреи, маски. Все-все здесь найдете. Далее, идеальная укладка для праздничного образа. Линейка Ботаника и Биоарг для ухода за волосами. Серия Эксперт Фарма. Эффективная борьба с перхотью. Серия Бэби 0 с плюсом для наших новорожденных малышей. Наши новинки. Декоративная лента. Позволяет легко и просто украсить новогоднюю открытку, блокнот или любые записи забавными картинками. Работает по принципу ленточного корректора. Есть 4 цвета, 4 выбора. Ваши юноши, малыши, девушки, принцессы все будут в восторге. Обязательно украшайте и приобретайте. Далее линейка для наших стильных девчонок от трех с плюсом серия Бибигео, технокидс три с плюсом для наших стильных парней, наши новинки продукты для здоровья, внутри косметика лучшая для преображения изнутри, концентрат пищевой прессованный, Бьюти Комплекс, что здесь есть мы видим 35 с плюсом 45 с плюсом 55 с плюсом Итак, 35 с плюсом экстракты граната, примулы, вечерний кодзуб, поддерживают естественную молодость и сияние кожи, способствуют восстановлению нормального водного баланса кожи, предупреждает образование целлюлита. 45 с плюсом экстракты брокколи, зеленого чая и виноградных косточек, поддерживают выработку гиалуроновой кислоты в коже, восстанавливает коллагеновые волокна, и повышает упругость кожи замедляет процессы старения в организме 55 с плюсом экстракты красного клевера бурочника и примулы вечерний активизирует процесс регенерации кожи выравнивает цвет лица помогает в борьбе с морщинками новый год стройный и подтянутый обязательно попробуйте наши продукты для Вашего контроля веса, перекусы, есть очень разнообразные добавки для здоровья, для здорового образа жизни, продукты, которые помогут вам быть здоровыми, дэнос-аппараты. Следующие новинки это Фаберлик от Юлии Высоцкой, Жульен. Здесь даже есть с куриной печенью и грибами рецепт. И наша новинка это кокотница, два цвета желтый и синий, набор расселочных досок, форма для пирога. Красивые формы для печенья. Обратите внимание, очень удобные, У вас они не будут разбросаны по Всему вашему ящику, так как раньше э, все они в отдельной, э, каждая формочка была отдельно сделана. Здесь предлагают вам очень красивый такой квадрат, который можно просто переворачивать, очень удобно. Далее кружки стеклянные, емкости для корицы, много всего интересного. Более уже э, подробно можно посмотреть либо в личном кабинете, либо получается э, есть отдельный каталог, по линейке красивый дом дом фаберлик далее все для ухода за домом дом фаберлик живите красиво о а чистоте позимотится компания фаберлик это экономично безопасно биоразлагаемо и обязательно сертифицировано наши продукты все проходят сертификацию Итак, здесь хорошие акции на порошки стиральные концентрированные, обратите внимание, кондиционеры, жидкие стиральные порошки, много всего интересного для ухода за туалетом, средства для стекол, для полов, универсальные салфетки для экранов мониторов, для стекол зеркал, для ухода изделиями из кожи, экспресс уборка, много всего интересного средства для мытья посуды, для посудомочных машин, водные спрей освежители новый аромат, имбирный пряник, 250 мл. Спреи-освежители – это экологичные формулы на основе воды и косметических компонентов, эффективно устраняют неприятные запахи и быстро наполняя помещение ярким ароматом. Мыло для кухни, далее идеи для комфортной Жизни, чистота и свежесть в салоне и автомобиле. Можно забрать любой ароматизатор для автомобиля в подарок при покупке любого, любого продукта из данной серии. Далее наши давнешние новинки – уход за обувью. И новая коллекция одежды для наших стильных девочек. Также действует распродажа, обратите внимание, 60% скидки. Новая коллекция, скидки до 55%, новые аксессуары, здесь вы найдете варежки, шарфы, шапки, обувь, колготки, для мальчиков коллекция. Также есть распродажа, 55% скидки, для мужчин 50% скидки. Шикарные домашние образы, наши новинки, тапочки женские. Нижнее белье. Выбор просто шикарный. Акция хорошая. Любые двое, две модели трусиков всего за 349 рублей каждый. Любые три модели трусиков всего за 299 рублей каждый. Корректирующая. Белье, классика для мужчин. Самые благородные оттенки сезона, водолазки, колготки из микрофибры. Колготки с распределением давления. Комфорт в течение дня вам будет обеспечен. Наши новинки, носки из шерсти. Эффектные решения, новая коллекция для женщин, девушек. стильно и тепло. Наши новинки это уги, также дутики. Есть разные цвета до 41 размера. Выбор шикарный. Также есть распродаж 60-65% процентов скидки, 55% скидки. Распродажа новогодних платьев от Валентина Юдашкина до 55% скидки. 65% скидки. 60. Очень хорошие цены. 65%. 60. Куртки. Не только платья, блузки, но и куртки. Распродажа на аксессуары. 55%. Новая коллекция, коллекция «Праздничное настроение». «Шкатулка с изумрудами», «Сияние сапфиров», «Бархатный сезон», «Ангельские», «Красиво», «Манящая индиго», «Ставка на красное». Изысканная классика, магический металлик, кружевное настроение, очень красивая новинка боди и ве, три цвета, черный, красный, синий, боди из воздушной сетки и кружева вещь, эффектная и универсальная. Она прекрасно сочетается с повседневными нарядами, брюками, жакетами, юбками, такие образы на пике популярности. Наши новинки – это подвески и брелки в «Знак Зодиака». И заканчивается наш каталог на прекрасной ноте. Все, кто к нам присоединится с 26 ноября по 9 декабря, получат замечательные подарки. Самое главное условие – это необходимо зарегистрироваться в компании «Фаберлик» в проект «Фаберлик Онлайн». Шаг номер два. Сделать и оплатить заказ от 1499 рублей по цене каталога в стране Россия, но также мы сотрудничаем с разными странами мира. Шаг номер три. Получить ваш замечательный подарок. В следующем каталоге номер 18. Это набор, косметичка и тушь для ресниц. Вот такой классный подарок вас ждет. ультраглянцевая косметичка в эксклюзивном цвете только будет сготовлена для акции. И тушь для ресниц неизменный черный. А также можно забирать наборы хитов от компании Faberlic по стартовой программе. На этом все. Спасибо вам огромное за внимание. С вами была Дарья Пахильчук. Если вы еще не с нами, не с компанией Faberlic, не с проектом Faberlic Online. Обязательно присоединяйтесь, потому что компания Фаберлик будет радовать вас просто огромным количеством подарков. На самом деле это так. Это не сказка. Спасибо за внимание. Всего доброго. До новых встреч.